Thank you. Всем привет, решил сделать такое видео, где открою 11 коробок с донатом, причем таким непростым, это Берета Аэрикс Радиация, Максим Радиация, ЦЗ, Скорпион, АХ-308 и другие, вы представляете, это очень эксклюзивные коробки на данный момент, где я их достал, просто выполнял задание Киви до 3 звезд. Кроме этого и мой персонаж приносил мне очень такие интересные плюшки, сначала Максим принес, далее приносил Берету Радиация, кстати, ему тоже удавалось выполнять задание на 3 звезды, можете видеть, ну и сегодня принес АХ-308 радиация всего на 5 часов, но тоже приятно. Все коробочки на сервер были отправлены, а теперь осталось просто их открыть. Это сервер Браво, мой основной. Кстати, вот коробка со шверского-то мне ничего не принесла. Скины, мотебы, у меня это все есть. Так, Хони бейджер Но ну, пока что не самые ценные коробки идут. Следующий у нас Максим. Вот это уже интересно. Блин, но мне даже на времени выпал, хотя мой персонаж мне его притаскивал. Так, а x308. Который у меня уже есть на аккаунте Ну, шанс выбить что-либо с одной коробки Это, конечно, такой провал Так, коробка с топором радиация Ножик, конечно Зачем мне топор? Мне нужен ножик Так, берет радиация, вот это вот интересно Скин, боже мой Даже на время не упала Еще более интересная коробка Это ЦЗ Скорпион Ну, наконец, это уже что-то Хотя бы на 3 часа Так, что у нас следующее надо посмотреть коробка с м16 а3 стужа ну, такая пушка у меня уже есть так что здесь конечно скин вместо штурмовых винтовок падают только скины далее коробочка с r 8 револьвером и на один час ну переходим наверное к следующей коробке смотрим это коробка с фабармом ст 12 компакт стужа тоже падают скины ну блин мне сегодня не везет вот реально коробка с иксауром я уверен здесь тоже ничего не будет на один час но если честно, вчера мне кое-что выпало. Навсегда сейчас покажу, что это было. Тот самый Дребольвер Таурос. Мне хватило 20 коробок, чтобы выбить его навсегда. Это такая удача, просто невероятная, я вам скажу. Что ж, ну и наконец устраиваю новый конкурс уже на 3 доступа к Киви. Для участия нужно просто подписаться на мой канал, подписаться на мою группу ВКонтакте и оставить любой комментарий вот прямо под этим видео. А итогов расскажу уже в конце следующего ролика. Всем удачи, пока! And Mike got him out the dryer, he's hot. Found minor with top. But a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a tight want to.